Но об осветлении даже вот у меня там кто смотрит, есть пост, я его как-то сторис разбирала. Это средство достаточно интересное, которое и наружно наносится на кожу головы, и внутрь используется для лечения различных заболеваний, там и ангина, и тазито, и язвы желудка, и алкоголизма даже, и для снижения веса подходит. Но не все, что наносится можно внутрь, оно наружно, к сожалению, неэффективно будет, потому что кожа для нас это защита. Да, то есть если бы все, что льется с водой, у нас так проникало в организм, ну волценой фолликул все-таки, он находится, да, не на поверхности, а внутри кожи, мы бы, конечно, я вот уже говорил про это, были бы в интоксикации постоянной. Для того, чтобы что-то проникало в кожу и было активно, это, конечно, должно быть не на водной основе, а содержать проводники. Это различные, как правило, производные спиртов. Асфицин – это без спирта, он на водной основе, если вы откроете инструкцию, вы увидите, что там первым пунктом идет вода. И различные комбинации микроэлементов, там гентарная кислота – то есть, в принципе, если взять там, вот, допустим, я сравнивала там, может, в посте даже в своем, воду минеральную донат МГ, добавить туда, ну, где-то 8 таблеток на литр янтарной кислоты за 8 рублей, вот вы получите этот асвицин. Ну, то есть, ну, так, плюс-минус, да, но не будет эффекта от него для волос.